Здравствуйте, я Валерий Летенков. Прекрасно, что вы, как и я, интересуетесь инвестициями в недвижимость. В течение пяти минут в этом видео, которое снял мой ассистент, я вам расскажу, на что нужно обратить внимание при покупке нежилого помещения. Пишите свои вопросы в комментариях, я вам обязательно на них отвечу. Мы инвестируем в нежилые помещения, делаем там бизнес и перепродаем. Эти знания позволяют нам не допускать ошибок в нашей работе. На примере этого видео я покажу на что нужно обращать внимание. Так, здесь 36 метров. Санузел. А, через свой санузел, да? да. Угу. Санузел, с туалетом, да? Да. Или просто умывали? Ну, ну он, преду... он, он предусмотрен, Конечно, да? И каналюга есть, и вода есть, хорошо, Пожар ну, А, прошу прощения. Вот эта дверь куда у нас выходит? А, это, это на пристройку. Это на пристройку. Пристройка непонятная, честно. Да, а? Точнее. А пристройку это единственный проход? А, нет, с улицы еще. Есть. С улицы еще есть. А вообще там по договору как должны мы пропускать, допустим, не должны мы пропускать. Ну, почему? Потому что, да, это важно, потому что если вход, в принципе, они могут А кто же его знает? Скажет, что у нас, допустим, по договору вход через общее помещение. Так окна также закрыты прилегающим строением. Вот это дверь в щитовую, правильно? Что? Дверь в щитовую. Да, можно открыть. А, она открывается? Не, она закрыта. Открыта. Так ну ладно, в щитовую мы сходить не будем. Щитовой, так. Ну, щитовая по-любому, наверное, будет, ну, то, что доступ... Был. Но, если он то там... А, то есть там еще, возможно, есть проход, да? А был? Был? Но с другой стороны, в договоре по идее должно фигурировать. Обязаны мы пропускать или мы не обязаны пропускать? Это в любом случае. Думаю, это... Так, вот здесь комната. Ну, вот здесь тоже вторая комната а-ля кабинет окна на дорогу высокие здесь был кондиционер а вот кондиционер есть у нас зал а вот здесь что у нас вот такая школа ну, ну, но надо... это к этому это к этому помещение относится а вот это общее какая получается здесь 90, 90 да? а вот там где-то на 25 до да, в районе В этом видео вы увидели много аспектов, на которые надо обратить внимание. К вышесказанному хочу добавить два пункта. Транспортная доступность и нахождение поблизости точек общественного питания. Это важно. В следующем видео я расскажу вам, как правильно подобрать помещение для магазина. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, что уделили нам внимание.